Всем привет! Недавно это вам рассказал, каково жить с русской. Сегодня прошла моя очередь рассказать вам, а каково это жить с испанцем. Первое. Приготовьтесь много есть. Испанцы едят 5 раз в день. Завтрак перекус, обед, полдник. Ужин. Галя, жрать. А иногда еще перед ужином или перед обедом у них так называемый его. то есть аперитив. Чипсы с вином, оливки с вином, что-то еще с вином. Поэтому готовьтесь много, много и вкусно есть. И даже не вздумайте пропускать какой-нибудь прием пищи. Нельзя. Надо все время есть пять раз в день как минимум что то Аэду говорил, что мы громко разговариваем. Ребята, вы были в испанских барах, где они кричат, орут? Непонятно, ты не слышишь соседа, вот твоего собеседника, что он тебе говорит, не слышишь его, потому что тебе орут все вокруг. И причем испанцы еще постоянно разговаривают. Постоянно кричат и постоянно разговаривают. Нельзя останавливаться, нужно говорить, говорить, говорить, постоянно говорить, говорить, говорить нельзя молчать. Ну что, поели, пообедали, теперь можно и поспать. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Знаменитая испанская сиеста Сейчас уже почти ничего не закрывается в крупных городах. Ну хотя некоторые офисы все-таки закрываются после обеда на обеденный сон. Но то, что ничего не закрывается, не мешает нам спать после обеда, если вы, например, работаете до обеда или на выходных вы не работаете. Пообедали и поспали. Зимой, потому что, ой, ну холодно, так под одеяло залезу засну. А летом, ну как не поспать, я устал и все. А осенью-весной просто так спим. В общем, едим пять раз, еще и и спим два раза, днем и ночью спим. Когда живешь с испанцем, нужно быть готовым, что иногда тебе придется ждать чего-либо, что ты попросил, больше, чем один день, а иногда больше, чем неделю, больше, чем месяц, больше, чем полгода, больше, чем год. Потому что тут приходит знаменитая испанская на Завтра. Ну ладно, что тут маняна? как бы я это сделаю, когда? Завтра. Ну и все, если вам сказали маняна, можете не ждать, потому что не факт, что вам это сделают. Обожаю испанскую фразу, другую, которая также вам очень много обещает. Эта фраза ahora luego. Аура сейчас, luego, потом. Сейчас, потом. Вот я с Эду недавно разговариваю, говорю, когда ты это сделаешь? У нас сроки говорят, когда, когда ты это сделаешь, только не говори мне, пожалуйста, маняна. Он такой говорит, все спокойно, а луэгу я это сделаю. Я это сделаю сейчас, потом. Nice. Это когда? Сейчас, потом, это когда? Это хуже, чем завтра? Или не так хуже, чем завтра? Что хуже, маньяна или ауральуэу? Ну, в принципе, наша русская А, да нет, наверное Наверное, тоже их вводят в такой же ступор Когда, мы... когда они говорят Ауральуэу, я это сделаю. Это им такой, хочешь э, кто-то? Да нет, наверное И на этом все, ждем ваши лайки Комментарии, в комментариях можете предлагать нам Темы видео, и мы обязательно Обратим на это внимание и Снимем.